Доброго времени суток. Я Игорь Черноусов. Трафик наш хлеб. Приветствую вас на своем канале. Вы смотрите очередной видеоотчет по прохождению тренинга сергей Грань. Я прохожу третий релиз этого тренинга, релиз который, как оказалось, мягко говоря, не до конца завершен. Я сейчас его прохожу в черновом режиме. Этот видео посвящен третьему уроку, ради которого по большому счету я и пришел на этот тренинг. Я о тренинге Граня узнал со слов очень хорошего человека, с которым мы одно время активно общались. Он мне скинул ролики, в которых Грань рассказывал, как проводить вебинары. Третий урок как раз и посвящен как проводить вебинары, как выступать на вебинарах. Для меня, как для человека самоучки в плане вебинара, те материалы, которые мне скинули, мы ну, уже, можно сказать, почти два года назад, страшно сказать, они про меня произвели неизгладимое впечатление. Я вот очень ждал вот этого третьего урока. Дигрань должен был рассказать, как проводить правильный вебинар. Я думал, что вот за это время та информация, которая у меня была в первом от первого релиза, но еще должна больше стать эффективнее и лучше. Но сразу хочу сказать: меня лично очень разочаровал этот третий урок. Ничего для себя, ну, такого мега полезного и ценного я не нашел. Может быть, это объясняется тем, что за эти два года я учился у разных людей. То есть я учился у Тимура Таджидинова, проведению вебинаров, но ну, во всяком случае, кусками. Да, я учился у. У Романа Шляхова, как проводить вебинары, у него есть целый курс, посвященный этому. Но Роман является инфопродюсером. Вот, и умение продавать через вебинары Это то, что Рома делает очень хорошо Но не только это Но и Рома, и Тимур, они учились у человека Который вообще является мегамозгом В плане продажи Продаж через вебинары Это Дэйв Winehouse И конечно, вот, он собирал за это время Столько информации, как проводить вебинары Он сам уже проводив вебинары Вот те рекомендации, которые дал Грань. Но ну, они меня как бы ну, не вдохновили. Потому что <сёк> чек-лист, который дал грань, состоящий из 51 пункта, это, конечно, классно и круто. Но люди, которые в отчетах по ну, третьему уроку, я еще не писал отчет, сразу хочу сказать, потому что <сёк> мне нужно еще провести несколько вебинаров, для того, чтобы по-честному написать отчет, что я выполнил этот, этот, этот урок. Но вот те люди, которые уже написали отчет, и они пишут, что они отработали 51 пункт из этого чек-листа, как надо проводить вебинары, я могу сказать однозначно, что эти люди лгут. Потому что если вы не проводили никогда вебинары раньше, то отработать все 51 рекомендацию, которую дал ранее, это просто нереально. Причем нереально по следующей причине. То есть... Это, в принципе, можно сделать, если вы проводите один и тот же вебинар, причем один и тот же вебинар нужно провести раз 10-15, для того, чтобы хотя бы большую часть их рекомендаций, которые дал грань проведению вебинара, реализовать, но и надо честно сказать, что некоторые рекомендации, они не могут быть выполнены в каждом вебинаре, потому что все-таки зависит и от вашего настроя и как вы ну, смогли разогреть аудиторию, потому что ну, есть люди, которые просто сидят и ничего там не пишут в чате, и работать бывает тяжело. То есть ну, вебинар вы же не один проводите, вы его проводите вместе с коллективом. И если вам удалось достучаться, вебинар идет хорошо. Если не, не удалось достучаться, это не вебинар, это какой-то телевизор, когда вы там вещаете по одну сторону и ничего не получаете в качестве обратной связи. Поэтому, к сожалению, но ну, я был не в. Я рад, конечно, что у меня есть три распечатанных бумажных листа с рекомендацией на грани по проведению вебинаров, но я прекрасно понимаю, что нереально лично вот в моей работе все эти рекомендации выполнить. Я и буду придерживаться, но я не напишу ни в одном отчете, что все их я выполнил. Что еще раз повторюсь, это просто физически нереально сделал. Еще одна вещь, которая ну, лично мне не очень понравилась в третьем уроке, это его окончание. Там, где Грань начал давать какие-то технические навыки. Честно говоря, вообще не понял. Сергей, я, конечно, не уверен, что вы будете смотреть это видео. Ну, может быть, из тех, кто проходит тренинг у Сергея Играева, может, вы мне что-то там расскажете. Понимаете, начало урока – это о чем-то высоком, какая-то высшая математика, а оканчивается какой-то арифметик. То есть, рассказываются такие вещи для людей там, даже не с нулевым уровнем. Конечно, это все нужно, я согласен, это важно, но как-то несопоставимо в одном уроке это получить но и самое неприятное что вот три урока прошли все они были как-то связаны с бесплатным вебинарами с вебинарами которые продавать надо то есть в любом случае мы уже все должны были привлекать людей на вебинары, но методик, эффективных методик привлечения людей на вебинаре я ни в одном этом уроке не услышал. А вот четвертый урок, он уже будет посвящен платным методам рекламы. То есть у меня складывается такое впечатление, как будто о эффективных источниках бесплатной рекламы грань ну, не знает или не хочет и делиться может быть это его такой подход использовать только платную рекламу но мне как человеку который использует методику партизанского маркетинга и который ну, все-таки большую ставку делает на бесплатные источники трафика опять же такой подход ну, не совсем понятен потому что платная реклама имеет свою специфику вот. ну Подожду, что там будет в четвертом уроке, посвященный платным методам рекламы. Ну вот вроде бы и все, что я хотел сказать по третьему уроку. Осталось мне провести еще три вебинара. Завтра провожу вебинар на конференции, в пятницу провожу живую встречу, в субботу тем, кому... Интересен Facebook приглашаю на бесплатный вебинар, посвященный автоматизации Facebook. Возможно, в воскресенье, если жена будет не против, проведу еще одну живую встречу, чтобы у меня получилось 6 вебинаров. По э, заданию этого урока нужно провести минимум 3 и на трех попри поприсутствовать у своего э, напарника. Так я прохожу один. Вот я сделаю 6 вебинаров, все их отсмотрю. Потому что это нужно делать, чтобы увидеть свои ошибки. И напишу такой честный отчет, какие пункты из этого 51 списочного чек-листа я смог физически реализовать в своих вебинарах. Большое всем спасибо. Трафик нашли.